Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом коротком видео мы продолжаем разбираться с НЛП терминами. И в этом видео мы разберемся с двумя, сразу с двумя терминами. Это термин «аналоговая информация» и «аналоговое маркирование». Давайте начнем с самого начала. Что такое аналоговая информация в NLP? Она, под, под понятием «аналоговой информации» в НЛП понимается вся, вся невербальная информация, передаваемая во время общение, во время коммуникации. Ну что такое невербальная информация, я надеюсь, что всем понятно. Представьте себе, что сейчас я говорю, говорю на незнакомом для вас языке, то есть вы меня слышите, вы меня видите, вы видите мою жестикуляцию, и вы в целом можете при условии, что вы не понимаете мою речь, вы все равно можете понять некий посыл, возьмите, включите японское видео, вы все равно будете получать через аналоговый канал, будете получать информацию, то есть аналоговая информация по большому счету это невербальная информация. с этим термином разобрались. поехали дальше что такое аналоговое маркирование? это уже более интересный и более практически применимый термин а, обратите внимание, очень важно сейчас, то что я буду говорить почему? потому что аналоговое маркирование мы, использ... мы делаем с помощью разных каналов визуального, аудиального и так сказать кинестетического. что очень важно обратите еще внимание Внимание. Когда мы говорим про аналоговое маркирование, мы ссылаемся к некой части нашего общения, невербальной. Давайте разберемся, что такое маркирование. Маркирование – это обозначение, маркирование – это выделение. Вспомните, как когда вы читаете книгу, вы находите какую-то очень важную э, вещь, которая вам интересна. Вы берете маркер, да, обычный цветной маркер, и выделяете какие-то слова. Вот аналоговое маркирование – это то же самое только в нашей речи то это то же самое только в нашем сообщении очень важно то что сейчас я вам говорю и вот сейчас я вам уже продемонстрировал способ аналогового маркирования смотрите вот этот жест Можете отмотать назад. Вот этот жест я делал не просто так. Я этот жест делал постоянно, когда хотел обратить ваше внимание. Причем я этот жест еще синхронизировал со словом «Обратите внимание». И таким образом обращал ваше внимание на то, что я говорю. И в дальнейшем, то есть смотрите, мы можем маркировать с помощью нашей невербалики. Когда мы обозначаем какие-то вещи. Вот сейчас я у вас уже по большому счету приучил обращать внимание на то, что я говорю с помощью вот этого жеста. Как мы можем использовать еще аналоговое маркирование? Очень часто аналоговое маркирование мы используем в гипнозе и используем его каким образом? Uh, управляя скоростью, темпом, тембром своей речи и также делая паузы. Внимание. Вот сейчас я сделал паузу, потом сказал слово «Внимание», и вы уже сконцентрировали свое внимание. То есть я, по большому счету, с помощью паузы промаркировал вот эти слова «Внимание». То же самое можно делать с громкостью голоса. Обратите внимание, что сейчас я буду говорить вам очень важную информацию, которая касается аналогового маркирования. Я сейчас с помощью повышения э, громкости своего голоса промаркировал две фразы. Обратите внимание и еще какую-то другую. Я сейчас не помню, что за она. Но, тем не менее, это очень важный и очень интересный момент с этим можно играть аналоговое маркирование то есть оно является то есть мы маркируем каким-то образом выделяем информацию выделяем информацию которая ну скажем так лежит вне зоны нашего вербального сообщения. Обратите внимание на это. Чем еще э, может быть вам полезна информация про аналоговое маркирование? Если вы занимаетесь публичными выступлениями и ведете тренинги, делюсь э, фишками, рассказываю мы можем точно так же с помощью аналогового маркирования, условно говоря, размечать свою территорию, как это делаю обычно я. Когда во время тренинга я рассказываю какую-то теоретическую часть, я стою с этой стороны, то есть получается справа от флипчарта, я что-то рисую э, и что-то рассказываю. Э, таким образом, публика, аудитория уже приучается к тому, что когда тренер, в, в, в, в данном случае в моем лице стоит с этой стороны э, происходит что-то важное, я что-то объясняю, даю теоретическую часть. Потом обратите внимание, ну это моя фишка. Разные тренеры маркируют территорию по-разному. Смотрите, я специально перешел в это место. Далее, потом, когда я рассказываю какой-то пример, когда я рассказываю какой-то пример, я становлюсь с этой стороны и начинаю уже вот таким образом людям что-то рассказывать, показывать. Это вторая точка, это второй маркер я поставил. Смотрите, здесь уже получается такой маркер на э, примеры, да? У меня есть еще несколько маркеров. Следующий маркер, я выхожу немножко ближе к аудитории и начинаю травить какой-нибудь анекдот. Жена говорит мужу, «Дорогой, сходи, пожалуйста, вынеси мусор». А муж ей говорит, «Дорогая, я только сел». Жена его спрашивает, «А что ж ты делал, дорогой?» А дорогой ей отвечает «Я лежал». Да? И таким образом я маркирую территорию. Что происходит дальше? Таким образом… Я выделяю, вот у меня есть уже в процессе публичного выступления, я сейчас просто наглядно это демонстрирую. У меня в процессе публичного выступления есть уже три условных зоны, промаркированные э, разным, разным контентом. В этом месте я привожу примеры, в этом месте я рассказываю теорию, в этом месте я рассказываю анекдоты и шучу. Что происходит дальше? Дальше происходит интересная вещь, что люди уже становятся готовы к воспринятию этой информации mm Люди уже бессознательно понимают, что если я э, как тренер стою с этой стороны флипчарта, значит я рассказываю какую-то теорию, значит э, я говорю о чем-то интересном и важном. Обратите внимание. Это тоже маркер. Я сейчас уже в процессе этого видео вас приучаю к этому маркеру. Да? Если я обща, э, общаюсь с аудиторией с этой стороны флипчарта, для них они уже бессознательно понимают, что я привожу какие-то примеры и это тоже очень важно. Плюс они понимают, что если я немножко вышел к ним, немножко стал ближе к ним, я скорее всего здесь уже расскажу какой-нибудь анекдот, расскажу какую-нибудь шутку и они уже становятся к этому готовы. То есть смотрите, аналоговое маркирование мы можем использовать разными способами. То есть мы можем невербальными жестами подчеркивать какое-то, смотрите, подчеркивать какое-то очень важное сообщение. То есть мы можем определенные делать маркеры. Мы можем делать паузы, если говорить про речь. Мы можем говорить какие-то слова на наоборот громче либо наоборот тише какие-то слова чтобы специально обращать внимание но мы не говорим об этом а мы специально обращаем внимание нашего собеседника то есть бессознательное внимание мы обращаем с помощью маркирования. То же самое мы делаем с помощью перемещения в пространстве. Если мы осознанно подходим к этому процессу, если мы осознанно подходим к обучающему процессу, все то, что происходит важное в данном видео происходило здесь, когда я стоял здесь. Поэтому, дамы и господа, я надеюсь, что я доступно, понятно и простым языком объяснил, что такое аналоговая информация, что такое аналоговое маркирование. И мы будем продолжать изучать термины NLP на пальцах, на пальчиках. Ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с другими.